Следующая – это представители ИНТУ организации Мы поговорим о стипендиях и Антонина, спикер. Здравствуйте, Антонита. Антонина? Да, Сергей, добрый день. Слышно да. меня нормально? Да, да, да, хорошо вас угу. слышно, спасибо. Ну вот, вы выступаете. Я знаю, что в США многие хотят поехать. У нас вначале представитель мы начинали Education USA выступал, да, у вас другой чуть-чуть формат, поэтому мы будем рады слышать, как вот получить образование в США, как получить стипендии. Посоветуйте, расскажите, вот как, какие программы вы используете, как вы это делаете. Все, я... Вы можете демонстрировать Да, экран, демонстрацию да, экрана. Да, Хорошо. Вы можете... Хорошо. Да, спасибо еще раз, Сергей. Что такое Инту, партнерство университетов Инту? Наша компания сотрудничает с определенными университетами в Великобритании и в США. Сегодня мы поговорим про США. Вот Вы можете увидеть их на карте. В основном это университеты, которые входят в наивысший рейтинг Корней Carnegie, Research то есть это университеты, которые имеют наивысшую степень исследования, докторал инвестис. говорит о том, что данный университет предлагает полный цикл обучения, начиная от бакалавриата и заканчивая программами PHD или аспирантура. Сюда входит 131 университет американского американских университетов, включая известные нам Гарвард, Принстон, Гель, да, то есть это очень рейтинговые университеты. Также вот уровень исследований, высокий уровень исследования говорит о том, что университеты получают большие финансы от правительства и от частных компаний, да, доноров иногда на проведение исследований. К этим исследованиям, привлекаются также и студенты университета, то есть у вас, как у студента университета уровня бакалавриата, да, или магистратуры, есть непосредственное, то есть вы непосредственно принимаете участие в данных исследованиях, а не только на уровне аспирантуры, как, ну, допустим, вот по, по принципу наших университетов, как это проходит. мы предлагаем обучение в больших университетах, больших городах, наши университеты такие как Хоффстрай Университет, Дрю Университет, они находятся в Нью-Йорке. Университет Джордж Мейсон Инвести находится в Washington, D.C. столице Соединенных Штатов. Также у нас есть университет в Бостоне, это Suffolk University. Мы, то есть университеты в основном это считается Large universities, да, университеты с большими кампусами здесь обучаются около. 30-40 тысяч студентов, включая иностранных студентов. Это могут быть университет как, по типу Urban Campus, университет в самом центре города, или, университет, или кампус университета, который находится за пределами города. В партнерстве с нашими университетами мы предлагаем два варианта поступления. Если у вас высокий уровень английского языка, вы академически сильный студент, у вас помимо основных, скажем так, оценок там, в аттестате или в вашем выписке оценок там, за, за последние два года обучения в школе есть еще и дополнительные экстра куррикум то есть вы призер олимпиад или, допустим вы принимали, принимаете активное участие в каких-то волонтерских проектов, проектах, то тогда вы можете поступать как фрешмен, как студент первого курса в один из предложенных университетов. Также есть возможность поступить и на партнерстве с данными университетами. Мы предлагаем поступление и на программы Pathway. То есть это специально разработанная программа для иностранных студентов, где вступительные требования более гибкие, скажем так. То есть здесь не такие строгие дедлайны, здесь GPA будет немного пониже, <coughs> здесь уровень английского языка тоже мы просим немного, ну не такой высокий, как для поступления сразу на первый курс. Но преимущество данной программы в том, что вы, не теряя времени, будете точно так же зарабатывать кредитные часы, Credits, которые вы перенесете на ваш следующий год обучения. То есть, по сути, вы закончите программу бакалавриата в те же 4 года, как и те студенты, которые поступали бы сразу на первый курс. И для магистрантов, наверное, самый оптимальный вариант поступления через программу Pathway, потому что не нужно сдавать экзамен gmat и, Как вы, может быть, сегодня вам уже говорили, да, для поступления в американский университет на. Программу магистратуры в основном требуются экзамены GMAT-JUI. <coughs> в некоторых случаях университеты делают waiver, да, но в основном там, большинство университетов все равно их ä, требует. Поэтому вот, ä, в партнерстве с нашими университетами мы данный экзамен не просим на, на этапе поступления, потому что мы к нему ä, готовим в течение там, одного семестра или там в течение года, в зависимости от того, какая продолжительность вашей программы. И точно так же, как и студенты уровня бэчеллэш, да, вы поступаете после программы пассовый на второй курс вашей программы магистратуры. А магистратура в Америке примерно длится 2-2,5 года, зависит от направления. Но в связи с коронавирусом многие университеты американские приняли, и не только наши, да, приняли решение а, сделать а, в этом году для поступающих на, на осень 2021 -го года SAT IGMAGIU waivers. То есть о чем это говорит? О том, что это, эти экзамены стали необязательны при поступлении как напрямую, так и при получении определенных каких-то стипендий. <coughs> в основном в Америке нет, скажем так, автоматических стипендий для студентов, поступающих на магистратуру. А, а они есть для тех, кто поступает на бакалавриат, а магистранты зарабатывают себе стипендии тем, что получают assistantship. то есть по сути они работают на кампусе университета там в партнерстве, связки со своим преподавателем или проводят исследования, если это research assistantship, они получают зарплату и тем самым им делается скидка на обучение. Вот, например, у нас студенты есть, которые проходят по, прошли по Teaching Assistantship в University of South Florida. Вы можете видеть на карте университет, вот он зелененький штат, в городе Тампа находится. Вот, то есть у нас студентка учится на магистратуре по маркетингу, работает по assistantship, по, по программе assistantship, да, и ей сделали скидку на обучение, и она платит всего лишь 1000 долларов за свою магистратуру. То есть в основном вот, вот таким образом финансируется. Обучение студентов на магистратуре. А также многие университеты сейчас, не только наши, например, да, принимают помимо TOEFL, IELTS еще и тест Дуолинга. Это очень удобный тест, потому что его можно сдать онлайн, его можно сдать по, по сути из своей комнаты а, при определенных там, условиях. <coughs> а стоимость обучения в наших университетах от 17 тысяч долларов. Uh, и выше зависит от университета зависит от программы uh, что касается living expenses да то есть это uh, uh, uh, uh, uh, в общем living expenses uh, uh, будут включать проживание и питание то есть это дополнительные расходы помимо ваших расходов на обучение так вот, они в год составляют где-то от 10 тысяч долларов и выше. Будет зависеть от того, где расположен университет. Понятно, что в Нью-Йорке это будет ну, примерно от 15, может быть, 16 тысяч долларов в год. То есть там, потому что там уровень жизни дороже. Помимо обучения, вот living expenses, да, также вам предстоят расходы на медицинскую страховку, то есть она обязательно для всех иностранных студентов, и она вот стоит порядка двух с половиной тысяч долларов в год, где-то она будет выше, да, то есть зависит от университета, ну и книги, где-то примерно тысячи долларов, вот, но на книгах, в принципе, можно и сэкономить, если там брать библиотеки и делать ксерокопии. Какие расходы можно снизить, так это расходы на обучение, то, о чем мы сегодня и поговорим. Наши университеты предлагают э, стипендии до стопроцентной, до стопроцентного покрытия обучения. И это Сейчас секундочку. Ну, вот небольшой слайд про университеты. То есть, как я говорила, в основном это large, да, campus size investors <coughs> по рейтингу это университеты топ 100 топ-150 среди университетов Америки. Да. В Америке больше чем тысячи университетов. Вот, А если начинать со стопроцентной на стипендии, то это наш университет-партнер, луис Университет Saint Louis University. находится он в штате Миссури, город Сент-Луис. И вот application deadline 1 декабря, поэтому если после презентации вас заинтересует данный вариант, обращайтесь как можно скорее к Сергею, чтобы они помогли вам с зачислением. Как я говорила, университет находится в штате Миссури, город Сент-Луис. Какие параметры по данной стипендии? То есть SAT, как вы видите, не нужен. Многие университеты, я уже говорила, отказались от экзаменов SAT даже на стипендии. Основные критерии это будут ваши оценки. Уровень 3.85 GPA, средний балл по американской системе, В системе максимум это 4. И также на основании ISE, которые вы напишете при подаче заявки на стипендию. Помимо таких стипендий, университет предлагает где-то примерно 40-50 в год, и они даются на весь мир. В прошлом году у нас получил студент из Азербайджана вот данную стипендию. Но помимо стипендии президентской, да, на которую нужно подаваться отдельно, университет также предлагает и merit-based scholarship. То есть это автоматическая стипендия которую вы получаете, подавая заявку в университет, и там с вашим оффером данная стипендия будет уже вам присвоена. Она дается на весь год обучения, sorry, на весь период обучения, на все 4 года. Максимальная это 23 тысячи долларов в год. Для этого тоже не нужно сойти, будут рассматриваться ваши, ваш GPA. На президентскую стипендию основное условие ⁇ это соответствовать высокому уровню GPA, да, средний балл. И здесь как бы двойной процесс. Сначала вы должны подать заявку на программу обучения, да, вас, ну, как бы университет должен получить вашу заявку, и параллельно вы подаете заявку на стипендию. Это нужно сделать до 1 декабря. Что будет включать сама заявка на получение стипендии? Это scholarship Application, да, сама онлайн-заявка. Вы должны будете также прикрепить ваши оценки, да, выписку оценок. В основном это за последние два года обучения 9-10 класс. Если из 11-й, можете прикрепить сейчас за первое полугодие за 11-й класс. И обязательно обозначена тема essay, да, вот не менее там 500 слов. Резюме небольшое о себе и два рекомендательных письма. То есть вот это вот условия, которые нужно с которыми нужно обязательно их встретить, чтобы подать заявку на, на стипендию. В университете Сент-Луис есть кампус, то есть университет предлагает также обучение в Мадриде, это просто кампус университета, американского университета, но в Европе. Здесь программа обучения на английском языке, да, либо все четыре года вот по определенным программам вы учитесь только в Мадриде, или по остальным это по принципу 2 плюс 2. Два года начинаете обучение в Мадриде. И последние два года обучения это будут в Сент-Луисе в Америке. Преимущество того, что вы закончите обучение в Сент-Луисе в Америке, это то, что даст вам право на прохождение стажировки OPT, да, optional practical training. Может быть, вам сегодня уже говорили, да, на optional practical training могут, скажем так, квалифицированы все иностранные студенты, которые заехали в Америку по визе F1. Вот, то есть прямо после окончания университета вы можете пройти стажировку в течение одного года или в течение трех лет, если у вас <coughs> специальность входит в STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics. Если вы заканчиваете американский университет, но Сент-Луис, но в Мадриде, вам, так как это обучение было непосредственно в Европе, то ОПТ вам не полагается. Опять я перескочила. Вот Сент-Луис Инвест это один из тех немногих университетов, которые все-таки предлагают автоматические стипендии на магистратуру да, для определенных программ. Uh, это программы uh, в сфере IT, artificial intelligence, computer science, software engineering, и это программы, которые входят в STEM, то есть три года uh, стажировки по специальности, это оплачиваемая стажировка, и в основном mm, IT-специалисты, ну, IT компьютерные, компьютерные uh, специалисты инженеры, они ну, достаточно хорошо зарабатывают в Америке. Следующий наш университет-партнер, который предлагает, по сути, автоматическую стипендию на каждый год обучения, это Oregon State University. Здесь стипендия предлагается всем студентам из Белоруссии, которые поступают на первый курс. И стипендия, то есть для, не для магистрантов, она для тех, кто поступает на программу бакалавриата, и она сохраняется на каждый год обучения. То есть на все четыре года, по сути, вы получаете скидку 10 тысяч долларов, и после uh, скидки стоимость обучения составит 23 тысячи, ну, 24 тысячи долларов, если округлить. <coughs> а для уровня, uh, ну, для такого университета, как Орган Стейт Университет, да, это очень высокорейтинговый университет, он там, особенно по uh, специально по направлениям инжиниринг, там, STEM, да, то он. Uh, по работотехнике, например, он там 10 в Америке, ну, то есть это очень хороший университет, вот, и поэтому данная цена, это очень, ну, такая приемлемая и интересная для университета такого уровня. Следующий наш университет-партнер – это Invest of South Florida. Может быть, вы читали, видели информацию, что недавно университеты, Системы Флорды приняли решение, что они, к сожалению, не могут отказаться от экзаменов SAT, потому что по закону штату абсолютно все поступающие должны сдать данный экзамен. Вот. Поэтому если у вас есть SAT, вы его сдали или это будете сдавать ваш тест-центр, не отменил его, то тогда, если вы наберете хороший результат, то тогда у вас есть возможность получить автоматическую стипендию от университета на, на каждый год обучения в сумме 12 тысяч долларов да, максимальная. Стоимость обучения в университете где-то примерно 17 тысяч долларов. То есть, по сути, если вы получите максимальную стипендию, то будете платить около 5 тысяч долларов, а это... Цена за комьюнити College, по сути. А USF – это очень высокорейтинговый университет. Он также входит вот, в тот рейтинг, о котором я говорила в самом начале в начале рейтинга. Carnegie T1 Research Investors. А если у вас нет возможности сдать из IT, вы все равно можете поступить в USF через программу Passway. Да, как я уже говорила, такая возможность у нас сохраняется. А, и мы вас подготовим к SAT вы его сдадите и перейдете на второй курс университета. На программу ПАСУ у нас также есть скидки на обучение. У меня про это будет отдельный слайд. <coughs> Университет находится в городе Тампа. Это примерно от Майами... <coughs> Прошу прощения. От Майами это примерно часа 4 на машине. Следующий наш университет-партнер это George Mason Invest, он предлагает автоматическую стипендию до 18 тысяч долларов на каждый год обучения, здесь также не нужно сойти, но а, и отдельно предлагается стипендия Yo Welcome Here Scholarship, это отдельная стипендия для иностранных студентов, на нее тоже вот скоро дедлайн 15 декабря, как вы можете видеть на слайде. Для того, чтобы податься на данную стипендию, нужно подать заявку на программу и параллельно через сайт университета подать заявку на данную стипендию. А здесь нужно записать, то есть написать небольшой эссе, и записать о себе видео, где они, чтобы, ну, как бы, в котором вы раскроете себя, да, чтобы раскрыть свои leadership skills, как вот советует, университет. Университет находится в. Но он находится в пригороде Washington, D.C., в городе Firefox, то есть до самой столицы, это где-то 20 минут на, на метро, там прямая ветка от кампуса ходит прям, есть метро. Следующий университет-партнер, который предлагает автоматические стипендии на все 4 года, это Вашингтон State University. Максимальная стипендия здесь 4000 долларов, как вы видите, также сойти не нужен. Все решение принимается на основании GPA. Университет находится на севере, основной кампус в городе Пулман, но также у него и, и, три, три кампуса еще есть, поэтому, в принципе, можно, там, если ваши программа проходит в том кампусе, который вам наиболее интересен, то можно начать обучение там. Следующий университет – это Саффолк Инвест, находится он в Бостоне. Как вы знаете, в Бостоне и стоимость обучения, и стоимость жизни, она не ну, достаточно высокая, вот поэтому университет предлагает автоматические стипендии не только студентам уровня бакалавриата, но и студентам уровня магистратуры. максимальная 20 тысяч долларов для магистрантов и 22 тысячи долларов для поступающих на программу бакалавриата. Стипендия автоматическая, то есть подаваться на нее отдельно не нужно, дедлайнов строгих нет. Максимально, то есть размер стипендии будет зависеть от того, с каким уровнем английского, с каким GPA вы поступаете. Университет находится в Бостоне, то есть он прям в самом центре Бостона расположен. Следующий университет это Invest of Alabama at Birmingham. Он также предлагает автоматические стипендии до половиной тысяч долларов на каждый год обучения. SAT не нужен, GPA, как вы видите, здесь 3.0, но здесь есть дедлайн, то есть до 1 мая примерно нужно вот подать заявку. Находится он в штате Алабама, да, штат, который рядом с Флоридой, да, соседний штат. Следующий университет, который предлагает автоматические стипендии, это Drew University, находится он в Нью-Йорке. Но он не в самом Нью-Йорке, он в пригороде, в пригороде Нью-Йорка, в городе Мэдисон, находится. Максимальная стипендия, автоматическая, опять же, стипендия 25 тысяч долларов на каждый год обучения. Подаваться на нее не нужно, она вот назначается вам автоматически, исходя из вашего на GPA. Вот. Слайд, где вы можете увидеть стоимость обучения <coughs> в университетах на программах Direct Entry, это если вы поступаете сразу как фрешман на первый курс, или на программе International e вот Пафуэ, о которой я говорила в самом начале. Вы можете, вот здесь есть несколько столбцов, да, то есть вот стоимость обучения до стипендии, стоимость обучения после стипендии, а вот, как вы видите, в в South Флорида, после максимальной стипендии 5324 доллара нужно заплатить за обучение за каждый год. Вот. Но я хотела обратить ваше внимание на то, что программа International Year One у нас тоже есть определенные скидки, стипендии. И по сути, в некоторых случаях мы имеем возможность вот сравнять да, стоимость обучения в, в университете с. При там, поступлении на первый курс, да, как фрешман, или при поступлении на International Une. То есть в некоторых случаях стоимость обучения будет такая же, вы ничего не, не теряете. Не в плане времени вы точно так же учитесь, как и все остальные 4 года, а, заканчиваете программу бакалавриата, и в плане денег тоже вы здесь не, не проигрываете. А, и также для студентов, поступающих на магистратуру, как я говорила, автоматические стипендии, они. Редко где есть в, в американских университетах, вот, но мы на наши программы Graduate Pathway имеем возможность дать вам скидку на обучение. <coughs> Сумма вот обозначена, да, и, скидка, и стоимость обучения после скидки вот составит вот столько. И на этом у меня все. Теперь я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за презентацию, очень э, хорошая презентация. Мне понравилось, вообще многие мечтают, я сам ездил по правительственной, правда, стипендии в США. И был у вас на на трипе университет? в университете в Сауфт-Флориде. Мне очень, да, да, да, очень понравилось. Ну, это много лет назад, два или три, может, четыре, когда-то в Майами я ездил, там фам -трип был. Мне очень впечатлил этот университет. И тем более сейчас, если есть стипендии, то получается, это достаточно привлекательно становится университет. И как, как вы посоветуете, как все-таки выбрать из такого большого многообразия да, студенты, вот, когда говорят, когда большой выбор, тоже тяжело, получается, открываешь, это только у вас, да, там, десятки университетов, и как человеку принять решение, вот он хочет поехать в Америку, какой алгоритм он должен использовать? Ну, мне кажется, здесь в первую очередь нужно сталкиваться. Того, какая программа вас интересует? Ну, например, специальность, да, если это инжиниринг, то, может быть, нужно смотреть, где этот инжиниринг, во-первых, программа аккредитована, да, для инженеров там должна быть аккредитация АБЭД, потом рейтинг этого университета по специализации, его место месторасположение, это большой кампус или это маленький кампус, это университет частный или государственный, может быть, преподавательский состав изучить кто-то выбирает по месту расположения, по стоимости обучения. То есть вот здесь нужно, наверное, все-таки отталкиваться от того, с какими ресурсами вы поступаете в этот университет. Ну вот бюджет, да, многие люди, получается, а как какой суммы да. есть, ну, я, Ну, допустим, я понимаю, что если денег мало или их вообще нет, то, то можно пробовать получить полное финансирование, да, если есть таланты ну, и, и способности, и можно инвестировать время в эту подготовку, да, либо там пытаться поступить в те страны, да, где бесплатное образование высшее. Ну, да, а если понимаю. есть деньги, ну вот какие суммы, от какой суммы можно уже задумываться, чтобы поступить в Америку за деньги, не по полной стипендии? Так вот на ваш взгляд, какой суммы это начинается? То есть сколько у родителей должно быть денег, чтобы ну, ну Да, если говорить реально, вот если реально, да, вот то где-то примерно 30-35 тысяч долларов на каждый год обучения. То есть это вместе с проживанием, да? Да, это вместе с проживанием. То есть есть, на проживание где-то ну, 10 тысяч, да? Ну примерно, да. Но есть лайфхаки с проживанием. Например, можно жить не на кампусе, а можно жить э, вне кампуса, mm -hmm. потому что на кампусе э, проживание оно будет дороже, да, потому что ты находишься прямо непосредственно в центре mm -hmm. жизни университета. Жить в кампус, это будет дешевле где-то примерно, ну допустим в том же ИОСФ около 7 тысяч долларов будет проживание в кампус, ну там шесть-семь. Ну, там же и на расходы да. Нужно да. Все равно. Да. Да, ну... ну То есть ваше мнение где-то 30, ну может 20, да, если еще стипендию какую-то пар, ну частичную получить, да, то есть меньше 20 уже сложно, да, будет. Ну со стипендией, со стипендией. да, вот, вот даже если вот получить стипендию, получить какую-нибудь работу на кампусе mm -hmm. там, во время обучения, то где-то вот, ну, в районе 20 тысяч, да, наверное, можно уложиться. Я понял. Хорошо, все, спасибо большое за вашу презентацию. Скажем еще всем участникам, потому что мы потом и запись этого распространим, что есть ссылка на консультацию со спикером у нас на программе, можете записаться на консультацию и получить, если вы уже реально серьезно настроены учиться в США, хотите узнать подробнее и про стипендии, хотите узнать подробнее. Про процесс поступления, то вот можете обращаться ну, к эксперту, который постоянно этим занимается, и вам помогут. Все, спасибо большое за... Да, спасибо, Сергей. Хорошего дня вам в дальнейшем. До свидания. До свидания.